Знакомьтесь, лаборатория. Для начала расскажу про наш прекрасный пол, который расписан в такие интересные сложные узоры. Не знаю, какой художник это расписывал, но клёво. Куча всякого хлама, пыли. Смотрите, какие обои классные. Вы таких больше нигде не найдете. Вот тут смотрите, какие прекрасные. А тут вообще круто. Это зеркало, улыбочку. Рабочий стол у меня самодельная лампочка, яркость которой можно регулировать в очень широких пределах. Там включается вода. Тут установка. Тут куча каких-то книжек прочего бумажного хлама. Тут стол паяльный раньше был, сейчас на нем всякий хлам лежит. Тут шкафчики с полезностями. Тут висит красивый плакат, который я скачал в интернете и распечатал. А вот наверху висят наши плакаты. Фокусировка. О! Вот этот плакат. Это схема вот камеры, в которой у нас образец сейчас стоит. Таблица Менделеева. Фотоэлектронные спектры. Тоже фотоэлектронные спектры. Тут муфельная печь. Это ртутная лампа. Часто используем. Это коллиматор для светодиода. Сейчас не используем Тут всякие образцы валяются Это Установка Здесь находится образец прессованной оксид цинка вот здесь он, вот там вакуум откачивается через эту штуку через эту, через вот этот огромный вентиль, через вот этот огромный объем, который вообще говоря насос, но им никто не пользуется потому что он течет через вот э, этот гигантский вентиль, через эту трубу Через диффузионный насос с азотной ловушкой, который, в свою очередь, сбрасывает сюда. Здесь уже форвакуум. Здесь манометрический датчик. Манометр. Здесь баллон. Это буферный объем, чтобы постоянно не гонять форвакуумный насос. Здесь ловушка, которая не пускает пары масла из форвакуумного насоса в систему. А вот, собственно, форвакуумный насос. Клапан. Клапан клапан электромагнитные начнем с откачки фурвакуума для этого включим насос и откроем клапана это блок управления клапанами этот клапан вот этот сейчас откачивается только ловушка я ее чуть покачаю залью азотом потом... Открою на откачку форбалан жидкий азот. Термопарный манометр состоит из термопары и подогревателя. В зависимости от качества вакуума температура будет меняться, потому что меняется теплопроводность газа. Он позволяет мерить давление от примерно 1 ТОРа до примерно 10-3 ТОРа. Если это перевести в Паскале, то это примерно от 100 Паскалей до десятой Паскаля. Включаем этот термопарный манометр, и он показывает, что в форбалоне сейчас ну, около одного тора или около 100 паскалей. Открываем. откачали. Это я напустил атмосферу в промежуток между насосом и клапаном, чтобы туда не насосало масло из насоса. Замораживают солитовый насос. Солитовый насос откачивает систему напуска. Вот это вот все. Вот это вот все. Это система напуска газов. Здесь висит кислород. Здесь висит водород. Здесь висит кислород изотопный. Не новый. Включаю ионно-сорбционные насосы. Так называемые норды. Они питаются от этих гигантских блоков питания, которые выдают 7 киловольт. И, судя по всему, какой-то бешеный ток могут выдать. Страшная штука. Вот один ионно насос. Этот ион насос откачивает тоже камеру образца. Второй ионный насос на масс спектрометре Вот это массы спектрометр. А вот ион ионный насос, который его откачивает. Он тут через вот те вот покрытые трубы, вот через эту штуку, попадает в масс-спектрометр. его откачивает. Открываю откачку масс-спектрометра. Сейчас будем кипятить ртуть вот это диффузионный насос там внутри ртуть и работает он потоком паров ртути сдувает все газы в форбаллон ртуть там буквально кипит сейчас мы сначала включим воду ему требуется водяное охлаждение а потом его течет, течет, все, нагреватель включен, засекаем 10 минут, через 10 минут зальем ловушку, ну а пока у нас закипает ртуть, я расскажу вам про массоспектрометр, это массоспектрометр, и ионный источник у него где-то тут, там или даже тут. Там электронным ударом, то есть разгоняем электроны до 80 электрон вольт, они ударяются в молекулы газов, которые там есть, и ионизируют их. Дальше они выталкиваются электрическим импульсом в этот промежуток. В этом промежутке они летят. А так как они с одинаковой энергией генетической летят, то, а имеют разную массу, у них разная скорость, поэтому они прилетают на вторичный электронный умножитель с разными задержками. Через усилитель на осциллографе мы увидим мас-спектр. Ждем харема осциллографа. О, мас Это. Водород, H2, масса 2. Это вот большой печара, это вода, масса 18. За ним идет, точно не помню, что где-то там метан есть, где-то там кислород есть, где-то там OH. Много там чего. Далее, 28-я, это CO и M2. Скорее всего, здесь CO, потому что из катодов альфрамового CO и CO2 лезут постоянно. Дальше здесь, я не знаю. Здесь 32 масса. 32 масса это кислород. Маленький вот этот печочек. Маленький. Это аргон. Сороковая масса. Это 44 я масса co 2 Дальше здесь есть еще ртуть. Вот эти два пика это ртуть. Ртутью. Ее… Ну, естественно, она то летит, потому что мы ртутными насосами пользуемся. Сиолитовый насос уже замерз, можно откачать систему напуска. Ну и заодно сразу камера образца. Прошло пару минут достаточно. Хватит качать камеру образца нациолит. Теперь мы можем качать ее на ассортиционный насос. И он насос не может много газа откачивать, поэтому надо сначала откачивать нациолит. Сейчас дух будет показывать, как у него газ потечет. Все, откачали. А это у меня таймер орет, что пора заливать. Ловушку диффузионного насоса. Это я так проталкиваю жидкий азот туда побыстрее. Таким образом меньше выкипает в воронке. Чуть-чуть залью, пока хватит. Остальное залью, когда он разогреется. Для воспроизводимости перед каждым экспериментом нужно уже привести образец в исходное состояние. Для этого мы его прогреваем до 400 градусов Цельсия. Сначала в вакууме, потом напускаем кислород и потом остужаем. Нагревается. Вот это подогреватель образца. Образец находится там внутри. Тут постукивает трансформатор, от которого питается печка. Сегодня я буду измерять термостимулированную люминесценцию оксидоцинка после засветки 365 нанометров. Это фэл. Точнее, вот фэл где-то здесь. Этот фэл Охлаждать можно жидким азотом. Этот фейл будет регистрировать свечение образца при нагреве. Образец находится там внутри. Сейчас я попробую показать. Вот эта штука с дыркой там внутри, это и есть образец. Это пластинка оксидоцинка спрессованная. Дырка в ней... Сделано для того, чтобы просвечивало золото, чтобы можно было привязываться к фотоэлектронным спектрам. Фотоэлектронный спектрометр находится вот здесь. А это электроника для фотоэлектронного спектрометра. Здесь внутри компаратор. Это высоковольтная схема. Внизу просто разводка. Здесь должен висеть усилитель, который сейчас висит вот здесь, потому что фотоэлектронный спектр мы сегодня снимать не будем. Мы сегодня будем только термостимулированную люминесценцию снимать. Это говно транзисторное. Эй! Сколько раз я его чинил, никак не получается до конца. О, заработал. О, спектр вернулся. Как видите, вот эта гребенка с водой практически пропала. Водорода стало намного меньше. А 28 и 44 целые CO отсюда практически остались такими, как мы были. Диффузионный насос запустился. Все там прекрасно кипит. вот Ловушка в нем стоит для того, чтобы пары ртути, не дай бог, не попали в дальше в вакуумную систему. Все, ловушка полная. Если давление в вакууме свалится выше чем 100 паскалей будет, то ртутный насос перестанет откачивать, ртуть полетит в установку. 100 паскалей это примерно вот тут, полмилливольта. Так что у нас пока все в порядке. Все, я открыл. Нормально, продолжаем. Эта программа записывает так называемую кинетику, то есть зависимость амплитуды пиков определенных масс спектра во времени. 32 кислород. 34-36 изотопные кислороды 44 CO 2 мы используем масс-спектрометр для анализа состава газов над образцом сейчас мы откроем и посмотрим что там с образца летит при температуре 400 Цельсия вот видите Летит оттуда СО2 в основном. Образец уже давно греется в вакууме, пора напустить кислород. Сначала я напущу кислород в систему напуска, потом перепищу в камеру образца. Напускать кислород сложно, потому что манометр страшно медленно реагирует на газ. Вот я сейчас просто переключил манометр на тот, который в системе напуска, и он до сих пор не может опомниться, что его включили. Так, вот потек кислород. Все, пожалуй, хватит. Закрываю откачку образца. Проверяю, что масса спектрометра закрыт. Перепускаю. Хочу, чтобы получилось 2 милливольта. 2 милливольта это примерно 1 десятая тора или примерно 10 паскалей. Всё, образец в кислороде засекаем 10 минут через 10 минут остужаю у нас же есть массовый спектрометр давайте посмотрим кислород ли я туда напустил вообще кислорода там много если я все это фига в массовый спектрометр ему будет очень плохо поэтому я буду очень аккуратно открывать чуть-чуть самую малость Вот он. вот он, Вообще говоря, ртутный насос мне сегодня не нужен. Я совершенно спокойно, как видите, откачал камеру образца и систему напуска без использования ртутного насоса. И масс-спектрометр тоже. Основная причина, почему я его запускаю, это потому, что вот в этом, вообще говоря, это насос. но в данном случае это просто объем у нас. Здесь есть течь. И в нем набирается давление. Ну, это бы фиг с ним бы. Но проблема еще в том, что вот этот вентиль плохо закрывается. И тут тоже есть течь. И это давление начинает, ну, то, что здесь накопилось, начинает потихоньку пролезать сюда. И для точных экспериментов эта течь, она, ну, ее на спектрометре видно, она мешает. Поэтому, чтобы этой течи не было, я этот объем откачиваю. В этом объеме есть манометр ионизационный ионизационный манометр питается от вот этого аудиофильского лампового блока сейчас мы его включим посмотрим что там за давление он очень аудиофильский ему нужно время прогреться ну вот опять ау 600 вольт хочу. Все. Видите, как он мне все испортил. Ну вот лампы прогрелись, давайте посмотрим, что там. Там, наверное, сейчас плохо, потому что недавно совсем начал откачивать. Самая грубая шкала. Включаем накал. О, о, о, о. Можно так Давление равняется деление шкалы умножить на множитель шкал умножить на 100 вторых При токе 1,25 мА 1,25 1,25 Это где-то примерно тут Вот получается, ну округлим до 20 Множитель шкал 10-8 минус То есть 2 на 10-7 минус если в Торах, 2 на 10 минус 7 умножить на 100, то есть 2 на 10 минус 5 Тора. Если в Фаскалии, то это еще на 100 умножить 2 на 10 минус 3 Паскалия. Он потихоньку улучшается. 10 минут прошло. Остужаем. 200 градусов приближается, пора скачивать кислород. Так, здесь открыто. Сначала нациолит. Здесь можно видеть, как он скачивается. Трубы длинные, поэтому скачивается медленно. Достаточно. Теперь можно на норд. В минут, Но, ну вот, наш теплый ламповый манометр показывает, что давление не сильно-то улучшается уже. Так что я Буду выключать диффузионный насос, потому что это такая сложная вещь, если, например, воду отключат, будет очень плохо. Отключается он долго, около часа остывает. Лучше сейчас выключить. Термостимулированную люминесценцию мы регистрируем с помощью фотоэлектронного умножителя, который упакован тут. Чтобы он меньше шумел, его нужно, мы будем охлаждать жидким азотом. Однако с охлаждением жидким азотом есть одна проблема она очень хорошо видна вот здесь комнатная температура 300 кельвинов температура жидкого азота 77 кельвинов а температура замерзания воды 273 кельвина естественно жидкий азот будет смораживать на себя воду из воздуха и окно фо быстренько покроется вот этим вот великолепием поэтому чтобы этого не произошло мы будем продувать его сухим азотом. А здесь исходит выкипающий азот. В нем нет воды. Вот у меня здесь система продувки. Сюда я наливаю жидкий азот. Закрываю крышечкой. Закрыл. Азот там потихоньку испаряется, идет по этой трубочке, по этой трубочке, по этой трубочке вот сюда, вот сюда, и вот туда. Фо подключен к усилителю, не аудиофильскому, транзисторному. С него идет провод сюда. Как вы помните, тут компаратор. Компаратор. Идет вот по этому проводу туда, туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда и вот сюда в компьютер. Компьютер считает импульсы. Каждый импульс соответствует фотону. Включаем питание этого усилителя. Пока на нем ничего нет. Включаем высокое напряжение умножителя. На видео, наверное, все смазывается. Да, впрочем, вживую тоже почти. Это импульсы. Сейчас он не охлажден, вот как прет. Там их примерно 700 штук в секунду. Замораживаем. Вот файл остыл. Теперь мы можем считать чуть ли не отдельные фотоны. Чтобы потом можно было разобраться, надо все записывать. Сейчас вставлю светодиод. Так, все будет не Чуть-чуть кислорода выделяется с образца. Крайне мало. Экспериментаторский чай. Главный ингредиент жидкий азот. Весь. Здесь у меня записывается скорость счета импульсов с Похоже, что у нас ярко выраженное после свечения. Фосфоресценция. Подождем немного. Ну вот, фосфоресценция вроде почти затухла. Нагреваем. Сейчас будет термостимулированная люминесценция. Ну вот, кажется, потихоньку начинает высвечиваться. Здесь тем временем в масс-спектре видно, как с образца выделяется CO2, 44 масса. Ну вот уже и пик кончается. Вообще, люминесценция очень слабая. Тут максимум счета было около 10 фотонов в секунду. Обычно бывает при засветке 385 нанометров порядка 25, то есть 20-25 вот такой высоты примерно. То есть с этой светодиоды, которая якобы 365, а на самом деле 372, сторму стимулируемая люминесценция гораздо слабее. А вот при такой температуре уже начинается тепловое свечение просто. Образец раскалился настолько, что начинает светиться и ФЭУ это видит. У ФЭУ красная граница чувствительности 800 нанометров, насколько я знаю. У вас в спектрометре видно, что СО2 начинает лезть сильнее и сильнее. А вот температура уже вышла на стабилизацию А свечение накала продолжает расти Плохое у меня теплопроводность между нагревателем и образцом Масс-спектрометры СО2 сейчас войдет в потолок Вот он уперся в потолок. Ну вот что получилось. Сегодня это вот я получил. Люминесценции тут мало. А вот то, что бывало раньше при засветке другой лямбдой.